Вот наша коллега, прекрасная больница, прекрасная больница, лицезаря. Она в Всемирной организации здравоохранения приезжала. И вот ее хотят снести взамен того, чтобы использовать новый какой-то маленький факт. Вот здесь вот она. Подпись на губернатора, чтобы больницу отремонтировали, не сносили, да? Да, да, да? Сколько там подписей? Подписи, их уже более тысячи. Это мы уже продолжаем собирать. Ну, 700 вот они отдали, 700, да, 700. подписей уже отдали, отдали и здесь уже 50 человек 102. через депутатов. 102. Так, да. это по. Люди продолжают собирать подписи да. до разрешения конфликта есть, и есть, будут минералы, собирать подписи за Слово в котором мы большое сомнение по поводу перспективы. Дальнейшего, дальнейшей жизни вашего медицинского учреждения. Большая благодарность каналу МГИ Гулькевичев в помощи распространения данного видео. Всем удачи! Ну, я думаю, могут добавить. Сейчас, Друзья, сегодня у нас 20 ноября 2021 год. Находимся мы в Краснодарском крае, Гулькевический район, поселок Венцы собралась инициативная группа сейчас расскажет что у нас здесь произошло добрый день дорогие земляки Шелгунов Виктор Иванович ну как бы и являюсь председателем инициативной группы это активные члены инициативной группы сегодня да у нас радостный день в принципе мы собираемся в преддверии того что через неделю у нас закончится работы внутри нашей амбулатории и в течение двух недель, наверное, закончатся работы, уличные работы. Амбулатория чего? Амбулатория я поликлиника, поликлиника амбулатория больницы. больницы, амбулатория больницы. Которая больницы, будет открываться которая будет у нас открываться, здесь, да, да, ну, я думаю, что первые клиенты, вероятно, пойдут, наверное, с января 2022 года. Мы надеемся на это, потому что ребята, которые сейчас выполняют строительные работы, относятся к этому... Достаточно добросовестно, хорошо. Сроки выдерживают. Работали и в субботу, и в воскресенье. Сегодня уже, я говорю, заканчиваются эти работы. Осталась покраска, постановка дверей. И на следующей неделе уже будут заниматься уличными работами. Значит, мы в течение 2019 года начали работать по этому вопросу. Люди, когда услышали, что у нас планируется построить офис ВОПа, значит, были не согласны. Написали обращение к губернатору, подписалось около полутора тысяч человек, и мы начали эту работу с 2019 года. И вот после, по весь 2020 год была огромная трудность, работа, убеждение всех чиновников различного уровня в необходимости ремонта, и что это лучший вариант. Для того, чтобы сохранить здание, отремонтировать помещение и также будет обслуживать Вот я могу вкратце засчитать, что было произведено, что было, как, была, какая проведена работа Обращение к председателям Совета депутатов сельского поселения и Гулькеевского района Обращение к депутатам Харламам и Харитоном. Обращение к министру здравоохранения Скворцову. Неоднократные встречи с главой администрации гулькейского шишикина. Обращение в общественную палату Краснодарского края 26 ноября встреча работников больницы с инициативной группой, с председателем комитета по здравоохранению Петропавловским. 27-го, значит, обсуждение этого вопроса, где живут около 7 тысяч людей, собрались люди, пенсионеры. 2 февраля обсуждение этого вопроса на открытой сессии. Обращение к губернатору. 4 февраля 2020 года. Да, была встреча в Краснодаре, вот мы... 14-го мы там были. 14-го, 14, да, 14, да, прошу, прошу прощения да. зрения. 14, 14 с заместителем губернатора Миньковой Анны Алексеевны. После этой встречи, как говорил один товарищ, лед тронулся. И началось уже более реальное решение да. этого вопроса. Поэтому мы считаем, что на сегодняшний день обращаюсь ко всем жителям района, что в принципе можно решать такие проблемы Нужно отставить свои интересы Это не только мое выражение Но это в первую очередь говорил президент Что нужно не просить, а может быть даже требовать От чиновников различного уровня Те вопросы, которые интересуют В 2014 году было проведено оптимизация Вот это я считаю, что страшнее коронавируса Оптимизация здравоохранения Которая нашу больницу да, превратила в амбулаторию Конечно, статус снизился, когда была больница, был статус один, возможности и так далее. Но мы написали открытое письмо в газету Слышать и слушать. И Горошка ответила нам, что в принципе с 2014 года значит, проведена оптимизация. Участвовали в этом президент, правительство, губернатор. Вот. Но ничего, ни слова не говорит о том, что на сегодняшний день, с 2021 -го года, разработана программа, которая на 5 лет, она рассчитана, будет выделено 25 миллиардов рублей на восстановление первичного звена. Восстанавливать, конечно, труднее, сложнее и очень и затратно. Затратно, да. Но, тем не менее, на сегодняшний день, на этот год были выделены деньги и на поселковый совет были выделены средства, которые вот сейчас они и осуществляются Реализуют. в ремонт, реализуются, да значит, у нас остается еще больница, больничный и комплекс стационар, стационар. Да. я надеюсь, что если программа разработана на 5 лет, то можно в течение этого периода и поднимать вопрос о больнице потому а что у что нас 7 нам... тысяч населения, вот стоит председатель Совета ветеранов значит, он знает, что в нашем поселении более двух тысяч жителей пенсионеры это люди инвалиды. как инвалиды это да. те люди которые требуют в первую очередь более тысячи да. подростков детей ну и а все семь тысяч нет, населения да. я всегда привожу все пример привожу пример что вот рада Кубанке благодаря депутатам было построено в два раза больше площадь в два раза больше были построены и у них в принципе в два раза больше меньше населения вот это как бы непонимание мы не понимаем, почему нас, почему да, у нас как бы обделяют. Да. Хотя необходимо нужно. Ну что, друзья, вот такая ситуация у нас происходит в городе Гулькевичи, а также в его районах, то есть в поселке Венцы. Всем удачного дня. Подписываемся на канал. Большая благодарность каналу МГИ Гулькевича в помощи распространения данного видео. Всем удачи. Полностью восстановить больничный комплекс. Вот здесь был больничный комплекс. Деньги отпущены на 5 лет. Я не говорю, что в этом году что-то начать. Но можно спланировать на 22-й год или на 23-й год. Вот оно. У нас есть акт, который говорит, что фундамент крепкий, стены крепкие. Нужно только крыша. Это мы находимся в соседнем комплексе это этой сосед... больницы. этой стационар. Больницы, стационар, да. стационар, Это да? стационар, больница. Тоже, а как бы, потому что оптимизация, как я уже говорил, это страшная тема. Оптимизировать нельзя объекты здравоохранения, особенно в селах. Вот Поэтому так выглядит сейчас вот корпус. И вот это надо все кошмары, Крыша основная, а вот. все крепкое. И начать, пусть не в этом Попытаемся году. отстоять. Да. Этот корпус, ну, мы чтобы писать. его восстановили. И, да, да. И, и министру здравоохранения России, и, возможно, президенту. Поэтому будем стараться. Если от, деньги отпущены. Да. Кстати, я разговаривал с пошел с представителем министерства, которое, я говорю, ну деньги отпущены. Говорит, Виктор, Вас, нам надо в Краснодаре две поликлиники построить. Я говорю, так это в Краснодаре. О а Венцах. О а Венцах. А все. Отсюда уедут в Краснодар, и вы завтра будете кричать: понаехали. Сейчас да. уже пищит. Потому что люди все туда едут. И там Конечно. Ужас. Это ничего. получается. Прием, на прием записаться нужно за неделю, за 10 дней. Перенаселение, на прием. перенаселение села, перенаселение села в города. Но это, я думаю, никому не выгодно, ни селам, ни стране, ни тому же Краснодару, -то. Все должно быть на месте. Все абсолютно должно быть на месте. Вот и больницы, и Мы все. будем отстаивать, соберем семь тысяч подписей, если нужно. Вот именно. Я хочу добавить, что просьба жителей и наши пожелания ускорить, ускорить доставку оборудования не, да. и желательно медицинского персонала Им знающего, молодого и ценных, умеющих не, да. и любящих свое дело вот. а оборудование обязательно нужно не, да. а не, если не бы не у нас были врачи те, которые живут здесь, а не в районе нам горошка говорила на приеме, что мы купили три квартиры, так это же в районе купили. А люди должны жить и работать здесь, поэтому квартиры нужно покупать здесь, в поселке, чтобы люди именно болели за свое дело и болели за людей, с которыми рядом живут. Вот это наше пожелание.